новый бот для Телеграма, который нужен практически, ну, всем он нужен тем, у кого есть а, каналы, либо чаты Телеграм, потому что он будет да, давать возможность а, делать автопостинг свои вот в эти чаты и каналы, и можно будет программировать а, либо конкретное время, когда...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 И не только в чатах и в каналах, в которых, которых вы там ведете что-то. Да? Можно создать абсолютно новый чат, добавить туда, заказать людей, которые, которые услуга тоже у нас будет на сервисе. То есть вы сможете заказать туда людей, именно с конкретной какой-то конкретным интересам. Ну, например, вам нужны инвесторы, ваш новый чат. Вы создали. Список сообщений, которые будут идти в этом чате. И люди туда прибавляются. Вы заказали инвесторов, значит туда будут идти люди с чатов по инвестициям. То есть с каких-то чатов, где какой-то проект инвестиционный, там несколько проектов, и они будут добавляться к вам в ваш чат.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 маркетинге это вполне возможно и сейчас я вам на примере этого дела покажу на, на примере своего кабинета угу. вот показываю вам свой кабинет и захожу в раздел матриц вот вы видите что на мной стоит один человек потом а, стоит другой нажимая ниже и смотрю, что под этим человеком уже два места, даже три места я занял. То есть, соответственно, он мне принес одно место заработка, а я ему принес три места заработка. И, соответственно, он уже в плюсе, потому что я ему, ну, то есть я ему больше денег в мой, в мой аккаунт принесли, чем дали, дали его аккаунты в систему. Понимаете? Дальше вот смотрим. То есть...